Мы его ровно чистили. Вот. Пришло время, радиатор засорился и он от перегрева у нас отключается. Не отключайте эту функцию у BIOS, Она включается никогда. Сперва открутим вот этот винтик. Вот этот вот. Подцепляем, удаляем эту кружку, Тут у нас два винта находится, То чтобы один, второй сегет. Вот. Удаляем этот и этот. Снимается просто. То чтобы вот так отходит, вот мы его вытащили и второй таймер. Вот, удаляем блок питания, сдвинув вот эту в сторону, вот тут отверточкой подцепили и это чтоб стояло вот в таком положении. Вот. вот удалили. Теперь видим, тут у нас находится три винта, откручиваем. Удаляем сиди. Для этого нужно открутить вот этот винт. Открутив винт, вот этот, вот вытаскиваем сидик. Вот все полностью. Сбоку тут находятся вот два винтика, вот этот и вот этот под сидиком. Откручиваем. И потому что у нас поломанный, вот эта штучка то снялась. Открутили этот, этот, этот, этот, этот, этот. Вот эти два, но у нас их нету. И еще вот этот вот сбоку, но ну, он у нас что-то неплохо откручивается. Вернули, и крышку, вот теперь нужно удалить клавиатуру, она должна просто вот сейчас, вот помаленьку-помаленьку отойти. Отцепим вот сюда пальцев и маленько вот так в ту сторону в ту сторону отгибаем, вот у нас как бы клавиатура уже пошла, видите, что у нас отстегивается полностью прошли до края получилось что она отклеенная потихоньку потихоньку можно ножиком вот там подорвать все использовали нож получается клавиатуру подняли вот. теперь от шлейфы отсоединяем вот осторожненько отверточкой в ту сторону выдвинули вот так посмотрите вот тут выдвинули и нужно сделать так же вот тут выгнуть видите вот выгнули осторожно отверты оп подработали шлейфик один достали и потихонечку также ту сторону также столбики отодвинули и достали шлейф шлейф отстегнули полностью вынимаем клавиатуру и кладем ее вот тут пыль удаляется тут видим три винта вот этот вот этот и вот этот крутим вот против, против часовой стрелки откручиваем их. Вот раз, два, три, четыре. И приподнимаем крышку. Вот шлейф у нас один отсоединился. тут шлейф отсоединяем. И вот этот шлейф. Все отсоединим все шлейфы. Убираем крышку в бок. У нас получилось выпала только она вот находится вот, вот отсюда. Ее на месте тут есть шлейфы вот этот и вот этот их отсоединяем чуть выдвигаем вперед вот эту белую и достаем шлейф тут без павлик берем просто его вот сюда откручиваем вот этот винт и вот этот винт получилось что еще надо будет нам полностью вот этот отсоединить вот этот так приподняли полностью ее до вентилятора. вот нам нужно было отсоединить вот эти провода Отключается еще один провод вот видите отсоединяем его так отсоединить вот этот провод вот отсюда и все крышка у нас полностью вот так отошла вот сюда как видим сейчас находится тут значит откручивать вот эти маленькие вот этот вот этот вот этот вот этот нажибится вот такая отвертка вот она мелкая мелкая отвертки ими хорошо вообще работать все открутили и вот этот соединяем шлейфик все полностью их открутили шлейфик соединили чтобы стать вентилятор получится еще один вид надо вот этот крутить или его вот теперь обратим внимание какой слой грязи за год накопился вот видите полностью вот это слой пыли у нас дома кошки вот, Хорошо очищаем и продуваем вот это место. Ну, чтобы объемную половину вентилятор достали. Вот, вот. Хорошо кисточкой продули и кисточки хорошо обработали вот это место. Вот, и зачистили вентилятор. Вентилятор ремонта тоже можно, если тут засорилось, просто вытаскивается. Сейчас обратно одеваем, вот так выглядит, вот, вот. Просто одевается, хоп, все, он на месте. Так все хорошо продули, продули, вентилятор на место установили. Тут вот такая штучка отвалилась отсюда, надо будет тут из ленту взять и вот тут пройти, вот. Ну, сборов производится теперь в другом, в обратном порядке. Видите, у нас там отломано. Ну ничего не делаешь теперь. Винтики вот расложены вот по порядку, даже не полностью. Вот мы сейчас совместили сюда и сюда. Вот теперь одеваем кабеля. ноутбук значит номер у нас вот такой. Вот как видите вы. Все убеждаемся во взрослом способности полностью собрали ноутбука. Ну мы с вами молодцы.